Первые 19 пунктов сразу на 20 идете. Потому что вам будет для вас это, для водителей. Для основания. Вод... Конечно. Вы читали вообще? Я все это знаю, даже больше, чем вы. 644 -64, как раз тоже знаете. Конечно, да? знаю. А вот, а тем более. Но причина. тоже знаете, да? Да. Так, филос... свет... свет. Вы сказали, свет не горел. Сейчас мы выяснили, что он горел. Свет, вы... свет да. Ну, все... значит причины не было. Остановка. Э -э документы предъявите нет? Конечно предъявлю. Ну, Почему когда, когда Я же вам сказал проверка документов. Хорошо, горит все горит дай бог. Проверение предъявить? Вам. Да. да? Предъявить. Потом мне Вот уже начинаете вспоминать да? Что вспоминать? Ну первые первые пункты до двадцатого да, вы сразу двадцатый помните, а первые не Потому помните. На основании написано двадцатый. Не надо снимать не нужно пожалуйста. Почему? Потому что вы это будете выкладывать в сеть, а я вам запрещаю выкладывать в сеть. Ну и что? удостоверение нельзя снимать. Такое запретили, теперь можно уже снимать. Гуров Андрей Денисович, до какого? До 20 апреля 25 года. Все можно убирать? Да. Что вы от меня требуете? Можно, пожалуйста, вашего водительское удостоверение свидетельство о регистрации транспортного средства и полиса САГО согласно пункту правил 2.1.1? Так, а основание-то это... не называете, да? Я что назвал? Какое? Нет такого основания? 106-й пункт. Ваши... При... 100... 164-й приказ да. 83-й пункт. Вы читали внимательно? Это остановка. Это остановка. Мы с остановкой остановка. разобрались. А теперь вы просите второе действие. Хочется, второе действие. Я понимаю, я вам остановился? Нужно остановиться и основания. Причину и основание. Причину? Я вам основание предъявить документ это второе действие. Я вам говорю. Вот документы Я знаю это. Так, так можно вам принести и прочитать вам еще так раз. Так зачем, если я знаю? Так Почему что? у вас машина стоит спрятанная? Она Нарушение. спрятано, Где она спрятана? Водители она вас видят? Ну, водители вас видят, да? я, я же на дороге стою, Смотрите, нет? давайте. Давайте. Вот где они вас видят? Ну, где? Я на дороге стою, у расстояние более 50 метров. Вы почему без жильято стоите в нарушении вашего же приказа? Нарушение нарушении приказа какого-либо? 570 попал? Да, да, да. Аж стоит внимательно читать. Вы, что прочитайте, написать? что обязано. Приказ для всех. днем. Мы работаем без жилета. Это реально, потому, это что... вы имеете в виду областной группы? нам, что мы не работаем в длинное время. Стоп, начнем пожалуйста, у нас проблесковые маячки включили, жилеты на месте. Ну, я на месте. потом ознакомлюсь тогда. Но значит причину... Давайте будет... отойдем лучше. Давайте. Я же вам пояснил уже, неоднократно. Одни и те же вопросы же не актуально задавать. Понятно. Но... Давайте я принесу проще книжку и зачитаю вам. Так, наверное, правильно будет, нет? Но основание-то вы все равно не назвали до сих пор. Основания для проверки является... Четыре основания. А я поставил сам, правильно? Правильно. Не увидел, что у вас горят дневные ходовые огни. Они действительно грязные, правильно? Нет, ну пыльные. Нет, ну О, пыльные, опять. пыльные. Нет, подождите, ну пыльные, ну, правильно? Пыльные. А что, через пыль свет не проходит? Я вам вопрос задаю сейчас. Правильно? Пыль! Ну, не ответьте, пожалуйста, ну, потом разберем. Незначительный слой пыли, хорошо. Не извинился, да, извините, это да. Это ну, мой косяк, так. не увидел издалека. Далее, вы с меня сейчас что требуете? Основание, основание передачи документов. Основания передачи документов. Согласно федеральному закону о полиции. Право там написано. Там нет не основания передать, а право проверить. Давайте я прошу письма. Ну давай. Имеет право, да? тут написано. Где вы видите, что имеет право? Ну, сначала. Переходим. Это права полиции, они имеют. Права. Сами. Это права полиции. Права. Это права полиции. Тут написаны основания для проверки ваших документов. Ну где, покажите? Ну, вот же я вам открыл, пожалуйста, возьмите. Можете здесь снять это на камеру, чтобы вашим там. Так было. Ну, покажите основание. Останавливать транспортные средства необходимо для выполнения возложенных на полицию обязанностей. Это раз, правильно? Mm -hmm. Второе. А обеспечивать безопасность дорожного движения. Ну это понятно. Проверять документы. Право. На право пользования и управления ими. Ну это право. Право. Так я сейчас и требую от вас, чтобы вы мне предоставили. Посмотрите, вы имеете право так, управлять. А вы различаете слово "право" проверять документы и основания их проверить? У вас есть? Вы меня просто сейчас основания. Да, основания. Право-то у вас есть. А Основания-то какое? У вас я есть я право вам применять 664 оружие? 64 приказ, пожалуйста, пункт 83. Круче посмотрите. Это причина остановки в 83 Вы и все перепустили. 106... Ну хорошо, вы хотите основания. 106 да, давайте 106-й пункт проводится да, мероприятие лес. Сейчас мы под... посмотрим у вас. Нету там ничего ну там деревянного и все. Давайте тогда ознакомимся с мероприятием до Конечно, давайте, давайте. Сейчас мы... пойдемте со мной, пойдемте чтобы со. они сказали. Я вам предоставлю служебную книжку. Хорошо, вот видите, как долго мы шли к этому. Даже. 106-й пункт есть основания, а вы. Шестой пункт, он, Регламентирует, он... До Регламентирует. Регламентирует. Регламентирует. Регламентирует. Регламентирует до основания передачи документов Как показали, мне сразу передаю Это, Того? Да, ты... Почему? Почему мне? Можно показать? А, а всем, что... всем другим не можете показать потому потому что вы не А мне можно показывать? А мне можно показать? Да? Так. Операция лес. Что такое ОПМ? Операция ОПМ мероприятие. А, мероприятие. Привет. Все? Я вас ознакомился? Да, да, да, да. Пойдемте. Покажу вам документы. Сразу будете смотреть деревяшки или что. У вас но так видно, Ютуб что-то или что? Нет. Ничего не ввиду. Для, Для суда? Себя? Да. Просто правильно делать. Богатенькие тут -то только вещи у вас. Достаньте, пожалуйста. Чтобы не брать портмона. Вам в руки надо передать? Да. А почему в руки? Так? Согласна. Под законному акту. А так просто показать не хотите? Не, хотите? не ну мы же... По, по счету, правилам и... с вами все. Давайте по правилам. Полисасага можно? Нет. Ну, а потому что не, не обязан возить ну, нет, с собой. Да? Ну, нету дел... с собой тогда че, че, че, че, че, Давайте открою, хотите если. Это тогда уже через протокол достаточно. Да, нет, нет, конечно. Я просто вам Подожди, вы же просто. Подождите, пожалуйста, пожалуйста. Еще со мной пойдете? Я не знаю, с вами. Что вы хотите? Конечно, скачу. Сейчас еще заявление оставлю. Нет. Не хотите? Это ваше право, Владимирович. Вы о правах-то вспоминаете о а моих только потом уже. Двадцать, двадцать пять. Потому что они все под обжалованием. Раз, Еще два, не вступили три, в пять, пять, шесть, семь, восемь, девять, Все девять? Не знаю, может и девятнадцать. Ну, вот, смотрите, у вас под обжалованием только три из них. Все, я вам говорю в производстве в производстве в производстве это вот они три поджалования а вы говорите все подобжалования все подобжалования если я ваши вам должностные вам лица показываю. неверную информацию вносят я то тут причем если она неверная информация у вас зевление то мне примите хорошо что нарушаете почему вне поля видимости людей стоите если вы хотите Обеспечить безопасность. Должны соблюдать. А знаете, что нарушение всех приказов 286 Регламентируется. Давайте начнем с того, меня учить не надо, хорошо? Я, я задаю закон. вопрос. Согласно закону о полиции, граждане взаимодействуют с полицией или нет? Я, вы мне задали вопрос, ну, я вам вот. сказал, я не нарушаю. А -а -а. Давайте, пожалуйста, не а, ну, Примите, есть есть бланк, устного Заявление. План словами. словами. говорю, вы их записывать так записывать должны. План уст, принятия устного заявления это называется письменным. Сенкову можете привет передать, да? Также передаем привет и до псам Глухову, Бабенышеву и Малеву, которые незаконно выносили постановление. начальника конечно а кто сейчас начальник что там отпустили не отпустили он вернулся к обязанности начальнику значит пишите проживаете будете указать? нет нет электронный адрес номер телефона по... электронный по адрес. адрес запишите да е да и да 16 -го. двигаясь Соревнование. давайте адрес Заременование 33 обнаружил нарушение со стороны экипажа 36030 в составе ну, состав свой пишите Гуров, который заключалась в том до указанный экипаж. Службу напишите одним словом, да и все дорушение установленных регламентов. А именно патрульный автомобиль принесении службы был припаркован